Переделок, переделок я вам покажу что у нас делается за этой дверью здесь у нас находится очень небольшая такая кладовочка веранда даже не кладовка а веранда такая что у нас здесь Стол стоит я обычно выношу на эту веранду цветы по весне окошко которое выходит во двор вложенная из блоков стена и но настолько хочется чтобы здесь были какие-то полочки но пришло время наконец-то и полочкам стать на место. У нас здесь деревянная стена от дома, а здесь уже вот выкладывали из блоков. И вот буквально вчера супруг обшил досточками здесь вот это место, именно это место веранды. И здесь будут полки. Вот он уже и разметки сделал, тут один-два полки станут в полке, но они настолько нужны, потому что я вот выставляю сюда всякие блюдца, чашки тут, посуду. Даже вот, видите, моющиеся средства у меня тут стоят, масло подсолнечное. Ну, все выносится. Пока тут, конечно, все это в беспорядке. И я хочу все-таки, чтобы была какая-то система хозяйственная. То есть, если станут сюда полки, то за дверью можно будет на эти полки складывать все, что имеется. Здесь вот пошки, чашки, маленькие такие баночки Но пока это все у меня в раздрайфе. А здесь на столе зимой я обычно оставляю, ну, выношу, например, там продукты какие-то, чтобы в холодильник не загромождать, у меня обычно стоит здесь Хотела показать, хотел показать, как обустраивается у нас это помещение, которое просто функционально, но ну, необходимо, вот, ну, необходимо здесь. Как оно сделается, пока вот мы решаем, как это будет обиваться. как, ну, Пока деревянная стена дома, вот обшили ее речкой, что из этого получится. У нас даже имеются здесь и жалюзи, но... Ну... Облагородить это помещение. Вот такие жалюзи у нас. Хотелось бы все довести до ума, до конца. Занимаемся. Занимаемся данным, данным вопросом. Как это будет выглядеть, эта работа, я буду показывать. Закончились работы по отделке нашей холодной комнаты. Хочу показать окончательно, что получилось. Дверь прикрою. Встали вот так полочки у меня. О, это просто какой-то праздник, скажем так. Все прибрано, все на месте. Даже для швабры нашлось местечко. Видите, как хорошо получилось. Сколько умещается сюда всяких вещей. Наконец-то я прибрала свои силиконовые формочки. Они у меня в одном месте. Чашки. Тазик всегда у меня где-то валялся. Вот коршочки встали. И здесь обшили НДФ. Картиночка. Это вышитая работа, подарок моей дочери. Было это давно. Очень давно, когда научилась в институте. И так стенка пустая, думаю, надо. На окна жалюзи определили, потому что они у нас тоже давно лежали. Здесь все обито МДФ, даже свет провели. Теперь у меня свободный столик. Пожалуйста, я всегда здесь ставила рассаду. Мне очень удобно было. Ну, Какой-то восторг, прям честное слово, когда все это сделается. Вот все жалюзи работают, вот так вот они, потому что бывает яркое солнце, и иногда надо и закрывать. Вот все это работает. Вот провалялись они два года буквально под этим столом, потому Ну, наконец-то мы определились с этой холодной комнатой. Так она издалека выглядит. Вот, вот такой коврик старенький бросила, потому что холодно выходить, бывает зимой. В общем, помещение приобрело очень уютный, очень уютный вид. Вот здесь, когда заходишь, это вот такая комната, прихожка наша, и рамочкой. И такие же мы МДФ сделали. МДФ делаются очень быстро, складываются. Так что, если кто-то соберется делать, МДФ ну, это очень удобно и хорошо. Подшиты потолки тоже белым МДФ. Очень хорошо получились. Вот они так в тему. В общем-то, все здесь сделано так, как и вот в этом коридорчике у нас здесь тоже. Да. Вот так, выход на улицу. Хорошо получилось. Чисто, аккуратно. Но для меня главное вот эти полки чудесные. Чудесные, чудесные полочки. Все, работа закончена. Получилось все очень мило, красиво, хорошо. Жизнь состоит из таких маленьких радостей. Мир вашему дому, всех благ земных. Вы были с любовью из моего домика в деревне.